Привет. Как часто вы слышите фразу «Раньше было лучше» в том или ином ее эквиваленте. И здесь дело уже не в нашем восприятии, мы все действительно очень часто слышим эту фразу друг от друга и сами являемся ее источником. И можно, конечно, вспомнить античные времена, когда старцы писали об этой молодежи, которая совсем от рук отбилась, взрослых не слушается, зачитывается книгами, да... Или вот из недавнего «Да мы, да у нас все было вот не так, не то, что сегодня». Знакомая песня, правда? Особенно громко она звучит, когда речь заходит о вкусовщине. Если быть точнее, о творчестве, потому что творчество напрямую связано со вкусовщиной. Например, о музыке. Тогда, конечно, раньше -то мы слушали богоподобных Сектор Каза, да, а сейчас молодежь совсем уже упоролась своими моргенштейнами бездарными. Ух! Потерянное поколение... На деле же нередко так бывает, что кто-то до пенсии слушает «Сектор Газа», весело под него деградируя. Ой, я прям чувствую, как сейчас кинулись гневные комментарии мне строчить. «Не смей трогать «Сектор Газа»!» Хорошо, хорошо, не смею. «Сектор Газа» — лучшая группа на планете и во вселенной. Не то что Моргенштерн, да?» Ну и вот, а кто-то, послушав того самого Моргенштерна, перешел в итоге на Ацоя и Высоцкого. Я и такие примеры знаю, и у меня, конечно, не статистических данных, но ощущение, что это не разовый случай». Дело все о воспитании и привитии вкуса. Подростки всегда тянутся к самому грязному и запретному. Нам ли этого не знать? Но если кругом сплошные маргинштерны культивируются, то что же им еще прикажете слушать? Допустим, при всей моей нелюбви к сектору газа у них много именно что позитивных песен, поучительных и в целом положительных. Но это не разговор о политике, проводимой государством и не о пороках общества. Видите ли, просто музыка ⁇ это идеальный средство для того, чтобы наблюдать за явлением, раньше было лучше. Хотя нет. Игру. еще более идеальные это компьютерные игры о чем мы сегодня поговорим по той простой причине что индустрия это довольно молода и прошло совсем немало лет а уже такая казалось бы пропасть из-за высоких темпов развития но сначала давайте посмотрим почему в принципе раньше было лучше ну нужно признать что действительно раньше было многое лучше однако по какой системе оценок да нередко действительно объективно раньше что-то было лучше но, полагаю, гораздо чаще раньше было лучше субъективно, то есть лучше для нас конкретно. И это первая ловушка разума. Все потому, что мы меняемся со временем, а что еще хуже, если можно так и выразиться, мы растем. Потому что под изменениями я понимаю именно изменения в уже сформировавшемся человеке. А когда подросток или ребенок вырастает, вот еще вчера ему нечто было ясно, как божий день. Но вот прошло совсем немного времени, и бац, он вырос, появился опыт, банально сформировался мозг. И он понимает, каким же раньше он был глупцом. И дальше уже идет обычное развитие. Я веду к тому, что когда мы говорим, что раньше было лучше, а подразумеваем, что раньше было лучше для нас, то... Для каких нас? Человек не слишком-то владеет своей памятью, куда то пошло. Он не может вспомнить даже ощущения того, что было вчера. Нет, не размытые факты, а именно ощущения. Потому что мировосприятие строится именно на них, на ощущениях, а не на фактах. Нам плевать, что в Батл например, была передовая или не передовая графика, и что она там брала некие награды. Нам пофиг, нам важно лишь ощущение того, что Battle Toads, да с друзьями, да с криками, да с ломанием джойстиков, это было круто. И вот проходят годы, можем ли мы точно вспомнить те ощущения? Но даже если можем, они одномоментны, очень фрагментарные. Это как из целой огромной мозаики взять пару кусочков и сказать «О, смотрите, я воспроизвел мозаичное изображение, я помню свои ощущения, не нужно мне тут говорить, что я ничего не помню». Нет, мы не помним. Мы судим о современности по себе нынешнему. И о прошлом мы судим по себе нынешнему. Мы используем полученный опыт, знания, мудрость прожитых лет. Ну, у тех, у кого она появилась, разумеется. То есть те инструменты, которых у нас тогда быть не могло. Поэтому и раньше было лучше. Для нас, с вами. Потому что создан импринт приятных ощущений в прошлом. И мы нынешние цепляемся за него обеими руками и ногами, говоря, что вот это вот идеал. Но раньше лучше не было. Это очень просто проверить, говоря о том же условном Battle тотс. Садитесь поиграть в него сейчас. Я веду канал на ютубе уже 5 лет и время от времени рассказываю о старых играх. И опыт мне показывает, что из 100% посмотревших, процентов 40 напишут, что «Эх, ты меня подкупил, вот напомнил, пойду поиграю в эту игру X. И только 5% из тех 40 действительно пойдут и поиграют. Остальным вот это вот самое подкупил, напомнил, забайтил, им это дороже самой игры. А игра? Ну, чуть-чуть так потеребить ностальгию минут 20 максимум. Ну, хорошо, возможно, час. И все. Потому что в 2022 году Battle Tots никому не нужна в качестве именно игры. Такова реальность. Конечно, не все будут с этим согласны, кто-то обязательно скажет, что «нет, я каждый год переигрываю в нее от конкретно в Battle Tots». Ну, хорошо. Но ты правда думаешь, что так делают многие? Сколько так по-твоему делает человек? Пять тысяч, десять, пятьдесят из пары миллиардов. Кто-то наоборот говорит, что вся та же Battle Tots объективно круче современных тайтлов, что нынешние ей в подметки не годятся. Это все неумелая ложь. Сегодня существует огромное множество игр, достойных внимания. А если объективно Battle Tots, если и были крутыми, то те времена прошли 30 лет назад. Индустрия шагнула вперед, ее стандарты повысились и сегодня в этом можно играть только в качестве ознакомления с ретро-играми, не более того. Чтобы вернуть Battle Tots на рельсы, нужен настоящий Ремейк. А вместо этого нам в 2020 году выкатили мерзейший ребут в стиле современных, как мне сказали, Никилодинов или как это там называется, эти детские каналы. Играть в это, конечно, можно, но оно, честно говоря, рядом не валялось даже с худшими современными проектами, не говоря уже о прорывных батл ТОС в 1992 году. Но это уже другая тема для причитаний современная индустрия. Хотя косвенно все же тоже ее можно задеть, но позже. Еще одна ловушка разума ностальгия. Это не совсем то, что я раньше описывал, хотя принципы абсолютно те же. Ностальгия присущая каждому из нас, каждому, кто ощущает на себе течение времени и осознает это. Последнее слово ключевое. Не осознает этого только подросток, дурак и мертвец. Первому еще рано, последнему уже поздно. А те, что по ну, ими земля полнится, что уж поделать. Кто бы как ни выделывался, что мол: нет, я не такой, я такой сикой, все нормально. Все равно мы наедине с собой испытываем грусть по ушедшим временам. Так в нас заложено. Именно потому, что мы осознаем их безвозвратность. Бывают исключительные ситуации, когда, например, детство или отрочество человека были истинной Венерой. Ну, то есть адом с вулканом и базальтом. И такие люди меньше подвержены ностальгии именно по тем временам, так как сознанию не за что уцепиться, нет положительных крючков. Но они обязательно появятся. Например, вот сегодня. Вот ты сейчас грустишь, да? Не надо... Улыбнись, и лет через 20 пусть ты будешь вспоминать это мгновение как очень приятное. Почему бы и нет? Все в твоих руках. Ну так вот... В основном же люди именно что цепляются за положительные эмоции из детства и из отрочества. Что же там положительного? О, да все. Беззаботность. Мои состарившиеся детишки, беззаботность. Мы ни за что тогда не отвечали. Ну, почти. Мы не обязаны были контролировать жизнь свою и своих близких, обеспечивать их безопасность и жизнь само по себе. Пропитание, там квартплата, вот это все, да, кредиты. С нас был мал спрос, и тогда за серьезную провинность нас оставляли на месяц, вот только в вдумайтесь, на месяц без велосипеда, помню, как я тогда горевал, но я был сам виноват. А сегодня за аналогичную провинность ты, к примеру, будешь выплачивать кредит еще лет 40-50, ну, то бишь, скорее всего, до конца жизни. Или потеряешь всех друзей или работу, зависит, конечно, от того, что ты натворил. К тому же, тогда были живы те, кто был нам дорог, и дело даже не в возрасте, люди умирают не всегда в старости, сами же понимаете. Прошло совсем немало времени, а у моего друга уже из школьного состава минимум одного нет у живых. Наши друзья, наши родители, даже просто тети и дяди, с которыми мы здоровались, когда проходили мимо них, соседи, продавцы мороженого, бабушки на лавочке, их многих уже нет на этом свете. И наше сознание понимает неизбежность смерти, неизбежность конца и пытается уцепиться за жизнь, за то, что окружало нас в прошлом. Нужно ли говорить, что такие воспоминания весьма искаженные? Как бы мы ни были уверены, что запомним нечто досконально, мы не можем этого гарантировать. Что-то все равно допускаем. Это нормально. Зачем нам помнить все в мелочах? Достаточно, чтобы в памяти сохранился тот позитивный образ беззаботного детства. Потому что завтра с утра на работу копить себе на тот самый велосипед, но уже не для развлечения, а для здоровья, иначе тебе каюк. Жене там, допустим, на шубу, детям на валенке, а маме на лекарства. Такова уж жизнь. И именно поэтому ностальгический взгляд на игры, ведь мы говорим сейчас именно о них, столь искажен. Вообще, конечно, не только на игры, на что угодно. Сейчас нам дай то вечной любви, чему мы клянемся, нам окажется это и не нужно вовсе. Наиболее частая отговорка здесь у меня нет на это времени. Это третья ловушка разума. Мозг пытается защитить себя от траты энергии впустую. Впустую, то есть от того, от чего мы без приказа самому себе не получим как минимум удовольствия. Думаю, вы по себе знаете, что когда пробуждается к чему-то интерес, сразу и время находится, и силы появляются. Мы это называем энтузиазмом. Почему оно эффективное, но очень быстро сгораемое топливо, этот самый энтузиазм? Потому что он не подразумевает воздаяние. Мы не получаем оплату за свои труды, не получаем удовлетворения или иной компенсации, и мозг снова говорит «Так, стоп! А это я? Ну-ка, отбой!» И все." То есть он понимает, что нам все эти игрушки с детства нужны ровно настолько же, насколько технологии, на которых они были построены. Что-то никто из ностальгии не ходит с раскладушкой, у всех смартфоны. Поправлюсь, у подавляющего большинства, конечно, у кого-то есть и самые раскладушки, но в основном это люди уже за 50, сами понимаете. По себе, кстати, могу сказать, что у меня часто нет на что-то времени, в том числе по этой причине ну и еще по той, что много других интересных моментов, и это тоже важно. Да, я хочу переиграть, например, в тот же Моровин, но, извините, а может сначала я в Киберпанк, например, поиграю, или там в Ринг, и без рассказов о том, что они ему там в подметки не годятся и все такое. Так-то. Взгляд в прошлое из настоящего очень часто не объективен. Я не говорю всегда, но очень часто, и теперь давайте попробуем посмотреть на игровую индустрию без примеси ностальгии, хотя это, конечно, сложно. Лучше ли было раньше? Сразу давайте пропустим те мохнатые времена, когда выходили такие шедевры игровой индустрии, как Капитан Квадратик, Адмирал Треугольник. Вы это даже тогда играли только на Безрыбье. Кстати, это тоже важный момент. Да, потом выходили приставки, известные у нас как Sega, Dendy, Sony, PlayStation. Игр на них было просто дофига в итоге. Но я вот не знаю, как у вас, но по себе, по своему опыту могу сказать, что при всем огромном многообразии этих игр играли все равно в 3, в 4, ну максимум в 10. Много было тому причин. Банальная цена, возможность добыть ту или иную игру, достаток семьи, попросту интерес в конце концов. Мне вот, например, достаточно Червяка Джима и Моровина. О, да, давайте сразу перескачем эти пиксельные замшелые шедевры. Первые мои игры на компе, я их просто обожаю. Медаль за отвагу, Вормс, Моровинт, Аркс. Не то чтобы у меня был большой выбор, во что играть. Что шло, в то и играл. Вспомнил очень мудрую шутку из одного глупого кино, которое посмотрел через обзор. Я, мол, в такую-то певицу был влюблен в детстве. «Спойте мне ее песню», — говорит один герой. Которая ему отвечает, мол, э, вы не в ход другого не были влюблены, на что тот отвечает, что мол, если бы у меня над кроватью висел чей-то другой плакат, я, может быть, был бы в нее влюблен. А ведь действительно, играем мы тогда не в Моровинды и Арксы, а в что-нибудь другое любимые сейчас, эти самые Моровинды и Арксы. Я время от времени встречаю тех, кому сейчас по 15 примерно так лет, и им, допустим, понравился, скажем, тот же Моровинт или Half-Life 2, или Первый Ведьмак, хотя, казалось бы, Первый Ведьмак 2007 год не так уж и давно. Нет, оказывается, уже очень давно. Но таких очень мало. Может, они и захотят к этому всему приобщиться потом, но доберутся ли они потом до игр 30-40-50-летней давности? Время-то идет, оно на месте не стоит. Учитывая, сколько сейчас этих игр на планете, сколько их будет потом, через... Ну, сколько еще? Лет 20, например, да? В общем, сомнительная такая перспектива. Однако вернемся к самим играм. То были времена, которые можно сравнить с формированием вселенной или же нашей планеты. Жанры еще не оформились как таковые, проходили постоянные деформации, катаклизмы и преобразования продолжались. Жанры смешивались, модифицировались, стандарты еще только нарабатывались... Игры часто были экспериментальными и пробовали новые механики, чтобы посмотреть, понравится ли это игрокам и как это в принципе будет смотреться. Благодаря этому мы могли наблюдать, например, рисование рун Варкс не самую лучшую, давайте признаем, в плане кубиков, боевку Моровинда, неуклюжую, но так полюбившуюся нам имитацию жизни в Симсах и и потом более улучшенную версию в Готике, хотя на самом деле выходили они в разном порядке, в обратном. Тогда не ходили по проторенным дорожкам, потому что их не было. Это были первопроходцы, а не первопроходимцы, которые есть сейчас. И это сильно подкупало, что тогда, что в том числе сейчас. Тогда интересом, ведь раньше мы не видели ничего вообще в принципе, а сейчас смелостью, которую уже и не ждешь от нынешних игр. Тогда которые, те же самые, не боялись отойти от заезженной, но очень-очень прибыльной и модной концепции войн клонов, которые уже вот где, и ушли на тысячелетия назад, в прошлое. Тогда не боялись прорабатывать миры кропотливо и скрупулезно, чтобы потом на выходе получился Моровинт или халф life Не боялись показать наготу или ужас, чтобы потом вышел Сайлент Хилл или Фаренгейт. И так далее. Потом пришла вторая стадия. Индустрия более-менее устаганилась, стандарты были нащупаны, и пришло понимание, что нужно не только создавать новые, но и, что тоже важно, давать жизнь старому. Всем тем играм нужно продолжение, всем тем первым условным частям Моровиндом, всяким Half-Life'ом, хотя, ну да... Есть над чем поплакать. Однако, топтания на месте тоже тогда не жаловали. Многие все еще жаждали экспериментов, причем как разработчики, так и игроки. И не всегда все шло по плану, и поэтому мы получали, помимо шикарных Титан-квестов, которым почти нет нареканий, например, Обливион, который был крут, без сомнений, и даже сейчас он крут, но он погорел на пиар-акции, ибо продавали нам совсем другую игру, и все-таки она была сильно лучше. Та, которая была у нас в голове, в главе у нас и у разработчиков. А не та, которая вышла в реальности. На Готике 3, которые будто даже не пытались тестировать в принципе. На Димон Souls, которая была хороша концептуальна, но играть в это можно было только на безрыбье. Вторые, третьи, четвертые части и прочие продолжения разочаровывали нас раз за разом, потому что в наших глазах не могли повторить предшественниц идентично. И мало кто, что тогда, что сейчас, хотел думать про, например, шикарную музыку той же Готики 3, возможно, самой плохой части в серии, но не самой плохой игры в принципе. Наши стандарты росли вместе со стандартами индустрии. Нас приучили к интересному, смелому, а главное, качественному в основном контенту. Минусы, как правило, принято забывать. Никто не вспомнит, что в тех же гномов невозможно было играть даже при всем желании из-за багов, к примеру. Выросли наши ожидания часто завышенные, которым новые тайтлы соответствовали не всегда. Я с удивлением в свое время наблюдал через журналы Игромании, как интересны в принципе играм, ставят низкие оценки. Зато вот Лади Рейсинг Клаб, да. Ну то ладно. Что не говори, объективные причины на недовольство тоже были. Видите ли, первый блин простителен. Если какие-нибудь вормса тормозили, это я сейчас говорю для примера, они конкретно не тормозили, даже на моей груди железо, что немаловажно, поэтому я в нее и играл. В общем, если они тормозили, то мы им это прощали. Играть-то все равно хотелось, а вариантов не то, что прям было сильно много в наших реалиях. А вот если Вормс 2, Worms Вормс 3 тормозят, то это уже, извините, вы что-то там совсем булки-то расслабили. Согласитесь, это справедливо. Справедливо, что фанаты яростно поливали грязью Готику 3 с ее оптимизацией и багами. Тогда еще не было отговорки, что, мол, игры стали громадными, многомиллионными проектами, и потому у нас не хватило 50 рублей, чтобы протестировать игру на компьютерах, которые, согласно статистике, стоят у большинства игроков. Да. Но... Но были ли игры, которые мы ругали плохими? В основном нет. Я знаю множество тех, кто и сейчас играет в ту же Готику 3, не говоря уже о Demon's Souls, Oblivion и многом другом. Индустрия не стала хуже, она просто изменилась. А от ошибок не застрахован никто. Жаль, нельзя сказать так про условную последнюю треть стадии развития индустрии на данный момент. Потому что здесь действительно все очень-очень плохо. Ушли в прошлые эксперименты, теперь мы видим лишь осторожное продолжение бесконечной конвейерной ленты. Развитие замедлилось, так как сейчас невыгодно толкать его, гораздо выгоднее продавать сделанные на отвали с минимум изменений, потому что все равно купит. Реклама и продакшн стали значить намного больше, чем конечный результат. Отсюда и бесконечные ремейки, и ремастеры, и портирование с консоли на компьютеры старых игр... А вовсе не от того, что разработчики хотят, чтобы игроки насладились старой хорошей игрой, им плевать. Деньги затмили все. Качественных ремейков по пальцам руки к варианцам можно пересчитать. С ремастерами та же беда. Ремастеры вообще стали индульгенцией. Сделанные из рук вам плохо, да еще и для игры, которая и так нормально работала. Ну, че ты ноешь, душнило, это же ремастер, а не ремейк, он не обязан быть хорошим. Разрешение тебе потянули до 4К и пофиг, что это скалирование. Ну подтянули же. Так что давай, иди, покупай за full прайс. Что дорого? Фу, нытик, в Европе еще дороже. Посмотри, сколько стоят новинки. На каждый промах найдется свой Талмуд с обоснованиями. Ремейков и ремастеров стало так много, что еще немножко, и они догонят по количеству число оригинальных игр. Я, да, я сильно утрирую, но, сами понимаете, ситуация уже не смешная. Так как эксперименты теперь табу, то первая часть от второй не будет отличаться почти ничем, только парой фишек. Что? Эволюция геймплея? Как героев Меча и Магии? Без проблем, заходите лет так через 10 на 15 часть игры, там будет вот прям вот эволюция. На оптимизацию по ощущениям забили в конец, зато придумали ей стоя одно оправдание, вот куда ушел весь креатив. При том, кто придумали-то, в основном сами игроки. Разработчики умудрились воспитать в тех, кто гордился в свое время игрой в Morrowind и Half-Life, Тягу к защите всякого непотребства серьезной мины на лице, вы только подумайте. Зато вот, когда речь заходит о доходах, ох ты, сразу экспериментаторы тут же поднимают головы. Десятое переиздание, десятое переиздание, пожалуйста. В стене продаем мы моды, да сколько угодно. А, нет, стоп, подождите, комьюнити разозлилась. Не-не-не, мы не будем, мы, мы пошутили. Вы что, никогда больше не будем? М -м -м. Только вот память о комьюнити почему-то как у Литы, ко всяком случае, сами разработчики так считают. Или их издатели, или все они вместе плевать. Поэтому через 2-3 года, пожалуйста. Продажа модов, а потом продажа игры вместе с модами как отдельные игры за full прайс Да, 20 лет назад так делали барахолички на дисковых рынках Флебустьеры чертовы А сейчас также делают сами официальные разработчики вот уж, блин, круг замкнулся, я заткнулся Ну, чуть попозже заткнусь К счастью, этого пьющие исключения, Но, тем не менее, это лейтмотив всей индустрии И другие так не делают не потому, что они прям такие все честные А потому, что у них просто не всегда есть такая возможность Но я уверен, всегда есть желание Про лотбоксы и упоминать не хочется Онлайновые игры превращаются в pay to win Офлайновые тоже пытаются опустошить твой кошелек ну, что за северная полярная леса, так и хочется спросить. И тут можно подумать, так да, получается, раньше и правда было лучше. Ну, отчасти. Что-то действительно было лучше. Но видите ли, дело в том, что молодая индустрия зародыша не приносила столько прибыли. А это значит, что не была она интересна мировому рынку. Сейчас же на некоторые игры тратят бюджеты, сравнимые с бюджетами хороших голливудских блокбастеров. Теперь в индустрии вращаются гигантские деньги, а значит что? Правильно, значит, ее уже давно оседлали те, кто эту самую прибыль извлекает. Идет оптимизация рынка. Зачем делать дорого и долго? Зачем прорабатывать мелочи, если можно сделать все быстро и дешево, и все равно ведь схавают? А чтобы хавали, воспитаем интерес к такому низкопробнику. Создадим нарративы, современные повест очки напихаем, чтобы просто привлечь внимание хотя бы к этому нашему проекту. Фан-сервис везде, где можно и где нельзя. А что не приносит прибыли, свернем в трубочку и кинем в костер. Лучше уж сделаем ремейк that Space, чем выпустим новую часть и закончим историю. Конечно, в таких ядреных условиях существовать нравится не всем, однако современность дала нам возможность того же краудфайдинга. Великолепные примеры Original Sin и Subnautica. И пусть Subnautica Below Zero тоже скатилась в повесточку в ущерб качеству, тем не менее и у нее и у многих других есть шансы образовать то, что станет вторым эшелоном и составит конкуренцию основному рынку. И не прогнется под него, а найдет консенсус, не впадая в крайности. Что же, вся надежда только на Индии? Нет, к счастью, нет. Возможно, CD Projekt'ы сильно лоханулись с киберпанком, но игра так говорят, все равно хорошая, и похоже, что они усвоили урок. Ворнеры тоже вроде бы еще не разучились делать игры, обсидианы не исчезли все еще. Образуются новая компании, которые сегодня на no и с играми за 5 рублей, играющихся на все 105, а завтра они уже новые CD Projekt'ы с игрой уже за 500 рублей, а послезавтра с полноценным ААА-проектом за миллион. Что в прошлом, что сейчас было много шлака, просто мы шлак не вспоминаем, рассказывая всем подряд только о великих Half-Life'ах. Но на каждой дальнобочке приходилась своя Lada Racing Club, не забывайте. И сегодня картина та же, просто с примесями. На каждый провал приходится своя отличная игра. К сожалению, ухудшение и правда произошло, но пока еще не настолько глобальной, чтобы биться головой в набат. Беда, правда, в том, что тенденция к этому осталась и сворачиваться не собирается. Пока что не видно никакого выхода из этого порочного круга. И вот уже лет через 10 индустрия вполне может деградировать настолько, что бить в колокол уже будет поздно. Но самое забавное то, что никто не захочет, потому что из игроков намеренно воспитывать потребителей низкокачественного контента. И вот это основной бич индустрии. Игроки сами разберутся, плохая игра или хорошая, да. Но вот чтобы они разобрались так, как выгодно тем, кто делает игры, точнее, тем, кто продает игры, нужно подправить их мышление через воздействие на их социальную жизнь. И наблюдается это не только в игровой индустрии, но и в любой другой, связанной с творчеством. Театр, кино, арт-искусство, журналистика, все что угодно. И дальше будет только хуже, если не найдется сила противодействия. А она, как правило, всегда находится. Вот так вот, начал за здравие, кончился упокой. Не будьте как я, не кончайте за упокой, держите нос по ветру, все будет хорошо. Но будет оно не само, а вашими руками, так что не теряйте бдительность, приду, проверю.